И вообще, я, если открыть Википедию, прочитать вашу биографию, она укладывается ровно, по-моему, в три строчки. Я думаю, что она немножко длиннее, поэтому попробуем немножко по ней пройтись. Хорошо? Значит, первый вопрос Давайте. такой, что вот в биографии указано, что вы родились в небольшом провинциальном городе. Вот для вас слово «провинциальный» носит негативный характер, и чувствовали ли вы когда-нибудь так называемый комплекс маленького человека? Нет, я никогда не чувствовала кодов маленького человека провинциальный, в какой-то степени носит. Да, в какой-то степени. Но это связано это связано даже скорее э, с каким-то мироощущением, мировоззрением человека. Когда ты живешь в маленьком городе, ты общаешься с определенным количеством людей. Все очень просто. А, чем В большом городе если у тебя есть потребность В, в, в каком-то серьезном развитии встречают совершенно другие люди Вот это, наверное, провинциальность Носит какой-то такой негативный характер Вообще в провинциальности очень многое Заложено и замечательного Сила твоя, движущая Энергия то есть, ни, ни, для, ни для кого не секрет, что э, Многие писатели Актеры из маленьких Провинциальных городов И та энергия, которая заложена в человеке мощная энергия, она как бы толкает его, а В нем заложена очень большая прибывная сила. Угу. Это, на мой взгляд, ну, большой плюс. Ну, да. это давно подмечено, когда говорят, что вот кто-то приезжает, ну, вот если говорить в Москву там, или в Питер, приходится пробиваться, а те, кто местные, им это как бы не нужно, потому что они местные. Вот я читал. Ну, э э уже спокойно, э да, они э не считывают эту да. энергию. Э э а <связывается> <не спокойствие, связывается> Ну, я, я, кстати, считаю, что Вы вот в в... Видите, как свои плюсы. В... Слово провинция вообще несет. Это у нас почему-то в русском языке, например, если взять ту же Италию, называется просто местность провинция, да, какая-нибудь. Это ничего оскорбительного тут нет, а в русском языке. Как-то вот так сложилось, что если говорят провинциально, где-то все-таки сквозит какой-то. Ну, мы разобрались. Теперь дальше. Вот я читал в каком-то материале, что вы говорили о своих родителях, что они от вас мало требовали и очень много вам отдавали. А как вы считаете, вообще этот, это можно как расценивать какой-то рецепт, или это все-таки важен индивидуальный подход к ребенку? каждому ребенку нужно как-то свой ключик Абсолютно. Нет, я, я думаю, что это, конечно, индивидуальный подход. Для кого-то, например, вот такое отношение, как моих родителей, например, без И вообще, ну, как бы, везде это настолько все тонко. У меня двое, двое детей, они такие разные что одной отправила 14 лет учиться в Лондон, вообще за нее не боялась, и она все время спрашивала, не боялась, нет, не боялась, потому что она никогда не ведомая, а всегда была ведущая. Uh -huh. из за нее э, вообще не страшно было. А второго я бы ни за что не отпустила, потому что он абсолютно как бы, человек, но пока и, там не сформирован, но я вижу, что с ним нужно долго морочиться, чтобы там но он, он зависим в каких-то вещах, человек, но маленький. Uh -huh. И характер совершенно иной. Я бы его не отпустила. Поэтому все очень-очень-очень удивительно. Очень, очень uh -huh. Хорошо. Вот опять же я читал, что вот вы в очень раннем детстве, по-моему, вам было ли два, или три года, увидели первый раз, как снимается кино, это вот, как вы сказали, что оказались инфицированное кино на всю жизнь. А такой вопрос у вас потом в более таком возрасте, скажем, юношеском, не возникало желания стать кем-то еще, кроме актрисы, или только было вот такое с детства одно желание на всю жизнь? Ну, вы знаете, она, на самом деле, была мощная, и в профессии проходила разные стадии, я собиралась бросать профессию и разочаровывалась, и в профессии, и в людях, которые ее окружают, и, и наоборот, у меня были такие всплески необычайного творческого подъема, и вообще потрясения такими талантливыми людьми, которые меня окружают, и такие булькачили, они, э, ну, как бы я искала баланс mm -hmm. Потом я в какой то Ну вот сейчас уже успокоившись, я поняла, что ничем другим я не могу заниматься. И вообще, конечно, я на своем месте. И она мне нравится, очень, моя профессия, потому что она заставляет развиваться. Это самое в первую очередь для меня, вообще как для человека. Если бы я просто свои амбиции реализовывала, uh -huh. наверное, это все-таки мне... Ну, вот лично мне это, это неинтересно. А так как я все время встречаюсь, все время э, встречаюсь с очень интересными людьми. В потоке своего общения Даже это не поток, это уже такой качественный Такой качественный Такой Качественный как бы, Аспект моей uh -huh. жизни Какие интересные дня что я бы, ну, конечно, нет, не знаю. Мою от начала до конца. <связанная> Наташа, а вот э, такой вопрос, я знаю, что вот вы, как и все, так сказать, абитуриенты, которые приезжают, подают документы во все театральные вузы, но вы выбрали, в конце концов, щепку. Был какой-то осознанный выбор, почему вы именно туда пошли учиться? Нет, нет, нет, ни, ни, никакого нет осознанного у меня не было. Я, конечно, хотела серьезно заниматься профессией. Я была скромной, ну как сказать скромной, я была забита, скорее, вот это потенциальное слово «забита». Скромность — это в том смысле, ну, в какой-то степени... Не уверенно в себе человек был, ну как бы, и тоже палка двух концов, она с плюсом и с минусом такое качество в человеке. Вот поэтому как-то щетки мне очень тепло приняли. То есть если да, в общем, я и в трижды поступала и поступила. Ну, как поступила, я не знаю, но на конкурс я была отобрана везде, и в дети с щекую в школу студиюм хат, ну в силу того, что, наверное, просто ну как-то и не дошла туда или как-то сильно Волны уже было так, так зашкаливало, что я уже, ну как сказать, не блохий у меня на школу МХАТ. И как-то так все сложилось в трех вузах, что я даже как-то и не думала об этом. А, а там мне просто в прямом сказали, что меня возьмут. Поэтому я и отдала документы туда. Uh -huh. А вообще вот я слышал, что какое-то есть вот такое вот негласное соревнование между щепкой и щукой. Вы знаете об этом что-то такое? Есть какие-то такие, ну как бы такой... В моё время, в моё это время, ну так как я была маленькая, вообще не обращалась, uh -huh. ну, совершенно не сморачивалась другого этим, а потом, мне кажется, да нет никакого такого соревнования. В соревнования придумывают какие-то люди, которым не о чем думать. Uh -huh. Просто есть лучшие студенты, хуже студенты, есть лучшие педагоги, есть хуже педагоги. Если в целом говорить, то мне кажется, э Одно время как-то в училище было, когда там Илья был, uh -huh. в ПК, наверное, был. Ну, как я слышала. Или, может быть, это не педагоги были, это, может быть, такие студенты были одаренные зна знаете, про которые говорят. Мне сложно посвятить историю училища, да. Я, в силу того, что, опять же, я общалась, училась с Солнцем, мне кажется, это лучше в uh -huh. училище. Там я вижу ее выпускников тоже, например, э -э не знаю, там... Лядова, mm -hmm. Лена, да -да. которая не училась. Там, мне кажется, это она очень талантливая. И, или там Тима Требунцев, которая у училась. Но есть какие-то вот... Или, там, ну, много. Есть даже актеры, которые, может быть, они не стали. Они, они известны широкому кругу, но они абсолютно, как сказать, на своем месте люди, действительно одаренные очень, ну, как словно богом. Mm -hmm. Я с ними общалась и и могу это, ну, как бы достоверно сказать. А вот, вот эта вот конкуренция, мне кажется, глупая эта вот конкуренция, ну, какая-то она такая... Надуманная, не наверное, нет. да. Ну, все, в принципе, служат одному это, делу, надумано. это... Неважно, наверное, кто, какой ну, вузы. Да. нам на, uh -huh. на, на, на, на может uh -huh. Другое дело, что, мне кажется, вообще, как не хватает, конечно, режиссерских курсов. Вот uh -huh. это, смотрите, время, настолько детей и щука ушли вперед, даже дитя скорее uh -huh. ушли вперед, что, мне кажется, вот это необходимо. Uh -huh. Я и режиссерский актерский курс обязательно должно происходить. И, по большей части, привыкать ну почему? Ну, Есть какие-то объективные причины, по которым херское включилище может быть, с моей точки зрения, у меня их Потому что, мне кажется, существует, опять же, должно быть вливание новой крови. Обязательно должны преподавать из малого театра люди. Но я абсолютно люблю преподавать из там Я знаю, что преподает, например, Карен в который ученик играл на лучших моментах. И слава тебе, господи, замечательно и хорошо, обязательно обмен энергиями и крови Хорошо, теперь мы немножко о театре поговорим. Я хотел процитировать вашего мастера Константина Райкина, который вас сказал следующее. Ну, наверное, знаете эту стату. Наташа Вдовина, существо Боттичелевска. Да, не говорите, это уже Да, нет, но я бы другом хотел сказать. Вот этот год для вас, собственно, юбилейный, потому что... Да, да, я слушала. Mm. Uh, я просто, так сказать, к слову пришлось, не, не хотел, так сказать, вас <laughs> обижать, потому что действительно нет, это нет, уже. Просто... Нет, это уже затертая фраза, вы что, да? Какие слова, да. Но я вот посмотрел, что этот год для вас юбилейный, потому что уже цифра такая серьезная. 25 лет, да, вы уже служите? 25 лет, да. Вот. И вот какие были да, вот да, да. у вас есть возможность, так сказать, пробежаться по тем годам, вот как вы начинали, сейчас вот какие ощущения, так сказать, по сравнению с тем, как вы только пришли еще вчерашней студенткой, и сегодня вы уже, так сказать опытная ну, актриса. Ну, конечно, за 25 лет много чего, много чего качественного поменялось. Нет, мне повезло, во-первых. Я хочу сказать кстати Аркадьевичу спасибо за то, что он меня звел в театр, и за то, что мне просто повезло. Ну, реально повезло, потому что человек моей группы крови. Uh -huh. Там, можно по-разному относиться к моему театру. То, что он предан своему делу и воспитывает нас во всех. Вот это отношение, такое, uh -huh. э, само, такое самопожертвование в какой-то степени. Без фанатизма. То есть фанатизм в этом деле, ну, я и не приветствую, но то, что эту профессию надо любить не себя в профессии, а профессию, прежде всего, да, и, как сказать, мы, мы все большие куженки в моем театре, и, когда я говорю своими, ну, серьезными, может, высокопарно быть скажем, но как раз прихожу на спектакль. И там спектакль, может быть, что-то мне нравится, что-то мне не нравится. Но я уже с какой дачей люди работают, и как любят профессии, mm -hmm. и не может не вызвать во мне какого-то уважения сильного. Поэтому я ему, конечно, благодарна. Благодарна за то, что он меня сводил с лучшими режиссерами страны, а может быть даже мира, и что я у них играла. Mm -hmm. и, и Петр Мучханенко, и Роберт Робертович Стурова, mm -hmm. и.. Валерий Фокин и Юрий Николаевич Бутусов, и Нина Чусова, Ну, ну всем. Все Володя да. Машков. Ну, слушайте, вот уже как бы за это большое спасибо. Я реализована как театральная актриса. Если вы, допустим, сейчас у меня в театре ничего нет, но я работаю с Андреем Сергеевичем Кончаловским, опять же, Такую для меня тоже... Подарок, такой. можно сказать, судьбой, да? Этап. Этап <с в <с моей жизни, да, шесть лет мы работаем рука об руку. Вы простите, я сейчас в Питере, наверное, слышно. Я в Питере, а здесь наверное какая-то футбольная команда выиграла здесь эти фанаты кричат ну, ну я вас Ты слышу не нет да? нет мне не слышно да, фанатов а скажите какая-то вот вы могли бы выделить какую-то может одну роль такую знаковую для вас если есть вот из этого репертуально самая первая самая роль первая, это да? Фоменко ну конечно это гениальный режиссер в первую очередь гениальный режиссер и педагог с которым опять же мне посчастливилось работать и вообще понять свое место ну, то есть вот поработать с, с ним уже знаете, как это, отмечено такая uh -huh. у тебя есть. Есть чувство уверенности, правильное, что ты в профессии, в общем, если сначала, когда нас выбирали, он был, там сказал, мы месяц репетировали, и не знали, оставит он нас в uh -huh. или нет, он сказал, что после месяца я скажу ну, свое точное Решение, распределение. Uh -huh. И через месяц, да, мы все остались. Uh -huh. Дорогого стоит uh -huh. у меня, была главная а роль. А что это был за общем, спектакль? Это был великолепный органосец mm -hmm. Это была первая моя роль в театре mm -hmm. Но она не первая, она первая как бы ну, врачка, такая, да, да, значит... У меня были роли, mm -hmm. меня снимали Даже с ролей mm -hmm. там чего-то А это была такая первая внятная удача И э, с успехом уже в Мы получили большое количество всяких Театральных премий в том числе и в Но это все ерунда По сравнению с тем, что вообще был Фоменко В личном mm -hmm. Ну, это такая ну как сказать, подпад... вот я помечена, я хочу так считать, я так считаю, я, и я, так сказать, вот, вот ученица Фаненко. И я угу. и театр-то этот люблю, хожу угу. все время и общаюсь с нее, поэтому это тоже второй ну, можно ну, сказать, да. Шер, да. да, да. — А так вот, что, да, теперь, удача, да по, теперь, те, теперь немножко о другом поговорим. Вот для актрисы, ну и для актера тоже, но для, больше для женщин, очень важна внешность, как она выглядит. Вот вы что, над этим как-то работаете, или, или это все, так сказать, для вас не так важно? — Ну, я на самотек, я вам точно на самотек я это не пускаю. Да, действительно, большие требования. Если раньше таких требований нет, во время будет другое. Сейчас время совершенно иное, но нужно обязательно понимать, мне кажется, это надо понимать, это надо учитывать. В общем, ну, работают по, по мере своих возможностей. Знаете, там не столько о косметических процедурах идет речь, mm -hmm. а сколько вообще здорового в образе жизни и о правильном ну, самоощущении. То есть там не идет речь о каких-то классических, понимаю, там да. еще чего-то. Если, допустим, что касается меня, да, я бегаю, занимаюсь спортом активно, mm -hmm. я бегаю много, каждый день практически по 5 километров, а, там, занимаюсь силовыми нагрузками. То Молодец. есть я тоже к этому пришла, и не сразу, и буквально там, за 40, когда мне было, да, я к этому шла и пришла наконец, вот мне это очень сильно помогает, и думаю, надо было это сделать раньше, почему я об этом как бы не задумывается. Ну, ну, время, ну, время подошло. Ага. А, ну, да, да, да. И это, это, на самом деле, помогает. Это рецепт. Uh -huh. Потому что ты находишься ну, в тонусе, хорошей, в тонусе, хорошей да. форме. Uh -huh. А скажите, я вот тоже где-то читал, что вы не любительница всяких таких тусовок, не посещаете какие-то такие мероприятия, а вот вопрос такой, а вот как вы относитесь к подбору гардероба, что-то вы следите за какими-то веяниями моды, новыми трендами и так далее? Нет, я за этим не слежу, потому что за этим не угнаться, во-первых. На это скучно тратить свое время. Если есть какие-то все у наших профессий, то Потому что мы встречаемся с дизайнерами, мы встречаемся с талантливыми людьми. Это все... Мы работаем над костюмами, это все как бы формирует наш вкус. И, как бы, порой я даже иногда, особенно зима, когда осень наступает, когда репетиции наступают, вообще за этим не следишь, потому что делаешь совершенно о других вещах. Мы живем в той стране, когда, бы, в общем-то, звезд, как сказать... Наша страна, ну, такие звезды, как там во Франции, <связывая> совершенно иные деньги, совершенно другая подача и так далее. Такой системы звезд у нас нет, поэтому мы живем проще. И в какой-то степени не, я себя лично не обременяю, как я выгляжу там, я иду в повседневной одежде. <связывая> ну, совершенно не обременяю, потому что ну, в этом смысле я живу ну, <связывая> да. Понятно. А, там никто не обращает внимания. Да? У нас нет такого кино, если даже тебя узнают, то нет такого ажиотажа. Если бы, ну, не знаю, может быть, это всего даже характера, может быть, какого-то. Да нет, сила, все, наверное, все-таки без ответственности вот в этом смысле. И как-то у нас люди... Ну, как сказать, ну, когда можно выглядеть хорошо, конечно, я выгляжу хорошо, а так, в общем, я в основном хожу в полуседневные джинсы или спортивные костюмы. Ну, а вот понятие «шоппинг» — это не из вашего репертуара, да? Ну, вот сейчас модная очень такая тенденция, нет, чтобы пойти ну, ну, ну, и так, сделать что Нет, ну, я так опять же скажу. Вы знаете, бывает, нет, бывает, только не в нашей стране, потому что это стоит баснословные деньги. Ну, и когда там, ты приезжаешь в Европу, а потом если какое-то время назад дало слово, что в нашей стране это вообще будут покупать вещи, потому что они стоят совершенно не те деньги, которые должны стоить, и, и, и это глуповато, тратить на это тысячи-две тысячи долларов, на какую-то кофточку, юбочку или ерунду, на самом деле, угу. просто, ну, неправильно угу. это вообще, это глупость, угу. да, глупость Ну, следующий вопрос, я так думаю, что он уже, вы об этом говорили, по поводу того, что вы ведете здоровый образ жизни, поэтому борьба с лишними килограммами вас, собственно, не волнует, или как-то вы все-таки за этим следите? чтобы как-то после шести, как Ну, надо сказать, я, я, я скажу так, что я всегда слежу за этим, потому что если не следить за этим, то ты будешь весить... Ты даже будешь выглядеть нормально, но ну, как бы для нормального. Но в нашей профессии нормально это не есть норма. Ты должен быть худым. Угу. Худой, это значит, хорошо выглядишь на экране, и, значит, лучше соображаешь, просто, на просто хорошо двигаешься, а это необходимо, потому что конкуренция высокая, и тебе нужно быть, быть том... на полу. Наташа, а какое-то есть блюдо, вот, которое вы сами готовите, которое вам нравится, так сказать, ваш э, фирменное такой то, какое -то вот блюдо? Вы знаете, я, я такие простецкие, вот, ну, раньше, допустим, я все умею готовить, и как бы тоже проблем с этим нет. Но, во-первых, у меня старшая дочка, она тоже занимается там, она, э, здоровым грузом жизни. Uh -huh. мы, мы пришли совершенно к детской идее, вот прям простой идее, которая вот прям каша, uh -huh. там с емом или, например, ровочкой, ей на порой или курица отварная с бульоном. То есть мы не видим таких разнослов, потому что... — Ну, на это нет времени, во-первых, а во-вторых, это вредно, и как-то мы так упросили себе в этом смысле, и не обременяем себя, поэтому, ну, и упросили, вот потом моей дочке, ее молодой человек, он тоже как-то перешел на здоровье, а, вы вот подсадили. и, и как-то... Да, и как-то мы себя все прекрасно чувствуем. Это не то, что там мы заморочились, что я готовить не хочу, а просто, это просто, и совершенно... Ну, главное, чтобы полезно это было. Хорошо, а вот я тоже прочитал... Да, да, говорю, что это еще полезно, главное, не только просто, но чтобы это было еще здорово. Наташа, сейчас по поводу, прочитал где-то фразу, это, по-моему, тоже цитата была, что вы где-то сказали, что популярность создает неудобства. Но вот если так рассудить это с другой стороны, без популярности нельзя ж больше, так сказать, и прославиться, и как-то реализоваться, если не будет популярности. Нету тут парадокса в этом в вашем высказывании? Ну, популярность вообще, сам, популярность вообще такое слово. Я ее, как бы, скажу. Популярность, популярностью рознь. Согласитесь, популярность можно быть. Оказывают себя по телевидению, снимаешься в плохих сериалах, показывают по телевизору, ты, ты популярен. Согласен, ну, как, да. ну, это неинтересно. Но ну, популярность совершенно другого, Это не популярность. То есть мне, нужно, мне не нужно. А я бы... А я не, не, не так уж сложилась. Да, ты снимаешься. Мне нравится эта профессия. Естественно, эта профессия... Она, публичная, ну, публичная. Ты работаешь да. для публики, она публичная, естественно. Естественно, тебя узнают. Ну, как сказать, я, я так сказала. Но есть такие приятные моменты. Ты приходишь на рынок, ее узнают, тебе mm -hmm. дают лучше, совету лучше. Ну, так бывает, и так часто бывает. Ты приходишь, например, делаешь какой-то ремонт, и они говорят, Нас Ой, нет, мы, возьмем, мы да. обязательно достанем <свят> вот какую-то вещь, которая вот тебе нужна. И есть какие-то вот, очень приятные моменты. Кто-то говорит приятные слова и в догонку тебе. Но это все равно приятно. Но популярность, знаете, такого свойства, когда люди еще это вот, заигрываются, играют, они себе там сэсфотографируют, инстаграм, ля-ля-ля, поля, все это вот, вот, вот, вот, это вот есть. Это какая-то, какая уже становится, ну, такая, как в этом... Но вам не нравится, да, вот это если к вам просят сфотографироваться или взять автограф, вам это не очень, так сказать, приятно. Ну, не то, что приятно, но... Нет, автограф, пожалуйста. Uh -huh. Нет, что вы, автограф, пожалуйста. А фотографироваться? Вот... И, и, и себя выкладывать везде еще, мне кажется, это попахивает в какую-то глупость, особенно для взрослых людей. Uh -huh. Но в этом, я понимаю, есть и там же и есть же абсолютно практические вещи, это же какая-то реклама, они же таким образом, люди зарабатывают себе деньги. Ну да вот вы сегодня уже о своих детях сказали о доч дочь мая да и сын роман а скажите дочь уже взрослая да ей двадцать с чем то да двадцать три года а чем она занимается да вы знаете, она так не любит, когда я про нее рассказываю, хм. поэтому я ну, ей не буду рассказывать. Хорошо. Она просто не любит. Нет, нет, ну, это, не это же это все нормально. Это, это, это, это тогда это сам. А, а, а вот про сына он уже кем-то мечтает быть? Уже есть какие-то представления о своем нет, будущем? Нет, Он нет, еще? Нет, у него ничего. Нет, абсолютно никем он не мечтает быть. Он просто живет на словах. Молодец. Что это, жизнь, удивит, и, и, и, и, а ск а сколько ему лет, если не секрет? 8. 8. Хорошо. 8. Хорошо, Наташа. Значит, теперь по поводу отдыха. Вот я так понял, что вы любите за границей отдыхать. Я правильно понял, да? Больше? Или сейчас уже это... Да, ну, да. Ну, в основном как-то... Да нет, ну, в основном как-то, да, получается, что за границей. А как какие-то страны, ну, какие... Какие-то странные, какие-то экзотические? Знаете, папа, вот в этом, году, в этом году мы были на Ивице, мне очень понравилось. Uh -huh. Несмотря на то, что мне все говорили, Ивице, такой и разбратый, непонятный место, ну, там, да, да. и так далее. Мы были в совершенно, в совершенно спокойном, уютном месте, где было много детей, uh -huh. где было замечательно. Семейный там, такой. Uh -huh. Да, да. Но вы любите мы именно мы вот такой вот... Шуток, Наташа, именно традиционное такое э, Традиционное такое вот Потому что некоторые я любят люблю... активные, знаете, горы, палатки Это туристическое какое-то У вас традиционное море, чтобы пляж э, загорать, Вы знаете, И... вот, Ну, я нет Я вообще-то я, я, я, я, я предпочитаю отдых в хорошей компании Или же в компании со своими детьми компания, если любит компания палатки, и будут когда эта компания, э, там мне близкие люди по духу, то с удовольствием я пойду и в палатки, и, и в палатках отдохну, это будет все приятно и комфортно, ну, замечательно, мне даже не смущает, что там не будет какого-то комфорта. А с другой стороны, э, есть такие места замечательные, где нет много людей, я люблю книжку, я люблю море, потому что нет не успеваешь забыть прочитать все, что ты хочешь прочитать, да и на отдыхе, на самом деле, или не ну, успеваешь это сделать. Но ну, там просто есть уединение, нет ну, да. никаких искушений. Угу. Ага. А, ну, нет никаких искушений. Поэтому вот эта книжка и море у тебя полностью маяхи восстанавливают. Отлично. А э, какие-то хобби у вас есть? Или одно хобби какое-то. Только чтение. Только чтение, да? Нет, только чтение. Хорошо, путешествие. ну, про чтение... можно есть. Да, ну путешествие, можно, да, это, да. путешествие это хобби. А у вас много, есть подруг, и если они есть, они ваши коллеги или совершенно из других, так сказать, из другого мира, не актерского Есть самые близкие мои подруги, которые э, мне даже можно сказать несколько подруг. Вот, ну, как бы все, опять же, мне повезло. Не бывает много подруг, у меня их немного. Они все очень, знаете как, настоящие друзья, uh -huh. настоящий друг. Вот прям прошли огонь, воду, медные трубы, радости, горести, вот все вместе на протяжении многих лет. Самое... Так, вот, самое... Долгая моя подруга, у нас четвертого класса она живет в Испании, она чистокровная испанка. Вторая подруга моя, она моя актриса моего театра. Uh -huh. Она крестная моего сына. Еще две мои подруги, опять же, это, ну как они работают в моем театре, как uh -huh. мол, 25 лет работали вместе. Uh -huh. ну, Есть у меня, например, uh -huh. такие. А други, которых я могу назвать, они... я недолго с ними знакома, но это вообще люди, которые там встретились, я поняла, как будто бы, ну, как сказать, они... Ну, тоже одной крови, Такие, да? такие близкие по духу мне люди, да, с которыми мы общаемся, и мне доставляют огромное удовольствие. Да, спасибо им большое. Uh -huh. Хорошо, мы, мы сейчас уже будем потихонечку сворачиваться. Значит, вот я так пон понял, я... Вот Опять же, когда в интернете смотрел, я так понял, что вы, собственно, небольшой любитель интернета, и у вас нет социальных страничек, вы там, собственно, не появляетесь. Вот можно узнать причину, почему? Потому что многие знаменитости так сказать, грешны вот этими всеми делами, то есть они выставляют какие-то фотографии, и ведут... Я, же, что... я, я, я вам сказала, я смысла особо в, это, в этом не вижу. Мне не хватает времени иногда роль-то выучить свою. А когда ты еще в, в сетях как-то, в сетях находишься, то получается, ну, у меня нет а, как бы, времени на своих собственных детей, да, с которыми мне просто хочется пообщаться, видеть их, услышать их. Потому что бесконечно, когда особенно год про плодотворно выпадает, ну, в том смысле, когда есть работа, там, театр, кино, да, и несколько uh -huh. ролей у тебя, несколько параллельных съемок у тебя идет, то, ну, просто нет физически времени. Я видишь, как люди, которые этим занимаются, они буквально, в смысле слова, вот кадры отсняли, они заходят в сей, там, инстаграм в uh -huh. или в, в это самое... Да, в фейсбуке сидят. Но я не, я не могу это. То есть для меня это катастрофа. Я бы умерла уже просто от насилия над собой и от траты энергии. То есть я должна с человеком поговорить. Я услышать, должна его должна как-то спросить, а что в театрах интересно uh -huh. идет? Куда можно пойти? Как-то мы сидим, разговариваем там, про режиссера, говорим, печалимся, радуемся по поводу нашей профессии. Разговоры ведутся непрофессиональные, профессиональные и так далее. А когда ты сидишь и не видишь никого... Ну да, это видеть, виртуально. <реш> я как угу. это не очень не понимаю. Для меня это не, не, такой мерфичный не, не, не, не, не, не немножко. Хорошо. Ну, конечно, бывают, конечно, какие-то Исключения бывают. Но я надеюсь, у вас электронная почта у вас хоть есть, я надеюсь? Да, да, да, Хорошо. Да, да. Наташа, теперь да. такой вопрос. Вот о, о книгах вы уже говорили, что вы любите читать. Вот я тоже знаю, что ваш любимый роман – это «Война и мир». А вот современные авторы, которые, которые вам есть, какие, какие вам близки, из отечественных или из зарубежных, какие вот, что у вас, какие-то предпочтения? Я «Захар Прилепин». «Захар Прилепин», сейчас я читаю «Терехла немцы», дочитываю но пока еще не сформулирую свою точку зрения по поводу этого, прочитала последние... Uh -huh. Долго я читала этот роман «Волшебный город у мусульмана. Я не могу сказать, что мне это понравилось. Но вообще, в случае, я Далила, это хило. Но это, я не могу сказать, что мне даже понравилось. Мне очень понравились три пьесы. Их мало кто знает. Жалко, что из них ставят нигде. Это Артура Миллера. «Смертская назвала Жора» более такая известная пьеса. А есть еще, значит, называется... Сейчас, сейчас, сейчас. Там два названия. Я помню, как это называется счастливого, что-то про счастливого человека. Ну, ну я бы потом... Не Посмотрю и... потом точно. Будет. Да, я потом вам поточнее скажу, что ты там да. Ну, Хорошо, но я потом да, уже да, вам да. буду все равно текст присылать, так что вы да, потом да, добавите. Да. Так, да, и теперь да, да, уже да, пос... да. совсем последний, Наташа. Я утомил вас. У вас. <laughs> вообще, сейчас я <laughs> хочу открыть секрет. Мы с вами <laughs> ровесники. но все равно мы не знакомы, поэтому мне неудобно тыкать. Это как-то моветон. Кстати... А вы вообще, откуда мы телефон-то взяли? Откуда вы а, знаете мои данные? Сейчас, сейчас я скажу, я в конце скажу. Кстати, вот я беседовал с э, актрисой вашего театра, Глафира. Глафирой, вот, и она тоже вот по поводу вот то, что вы говорили, по поводу театра, просто почти теми же словами по поводу очень, очень, очень сходные были. Значит, заканчиваем. Такой вопрос профессиональный. Вот когда вы смотрите кино и спектакль, вы можете абстрагироваться и смотреть, как обычный зритель, или все равно у вас какой-то идет процесс такой мыслительный, вы смотрите, ага, значит, тут оператор в снимает наплывом, а тут он справа, а тут слева, или в театре мизинцена вы думаете, ага, значит, он вышел сюда, а сейчас она вышла справа налево. Можете, так сказать, просто смотреть, как обычный зритель, или вам мешает ваша театральная, так сказать, сущность? Вот такой вот вопрос. Я, конечно, могу, я абсолютно нормальный, и в этом смысле ну, такой благодарный зритель, потому что когда талантливо снят, я вообще забываю, что я uh -huh. актриса, и все забываю. Мне кажется, что так оно и происходит. И потом еще такой послевкусие и uh -huh. наблюдаешь тебя этим. И я как переживаю, и страдаю за героев, так далее. По одному, черт подери, это же кино, ты понимаешь, что. Да, но это все забывает. Я даже после хороших спектаклей я не люблю ходить за кулисы. Uh -huh. Потому что это Чтобы меня сразу uh -huh. пробирает. Я не люблю вот видеть их. Я вот не люблю, когда привет, привет, Вот Это я не люблю. Uh -huh. После хороших спектаклей вообще просто... Наоборот, я хочу им всем сказать, какие они прекрасные, какие они все талантливые. Uh -huh. Вот я думаю, какой поток идет, я не могу остановиться. Но я не хочу этого видеть, не хочется уйти вот с этим побыть. Меня. Ну да. Вот. Ну а, Но вот... а в то же время они у меня как-то. Uh -huh. А для, а для меня, вообще, вот э, такой вот показатель, когда я не могу отделить актера от персонажа, когда я говорю, вот какой он мерзавец. И я вот понимаю, что это, естественно, герой, это не. не... А вот у меня идет такое слияние, такое тесное, что вот трудно э, вынуть актера от его от его персонажа. Вот для меня это выше такой показатель, когда я говорю, вот, вот это мерзавец. Так, и последний самый вопрос это такой философский, но, может быть, все-таки ответите что, по-вашему, нужно женщине для гармоничной жизни? такой сложный вопрос, но есть какой-то рецепт. Что любому, как, как, как и мужчине, ну как да, хорошо, говорит, не будем и... делить. Здоровье. Если у него будет здоровье, если у него будет хорошая если у нее будет здоровье, если у ее близко uh -huh. здоровье, если она будет реализована как женщина, я имею в виду, чтобы у нее были дети, ну чтобы да. у нее была муж, замечательный uh -huh. там хорошая, что повезло и чтобы была хорошая работа, то это все как бы есть признак того, что она, она счастлива. Uh -huh.